Всем привет друзья, с вами Брайн и добро пожаловать в видео где мы будем Вызывать Демона! Впрочем, это не так важно как то, что для меня недавно состоялось очень важное событие 1 миллион подписчиков Уже даже больше на самом деле Я уже давно хотел сделать видео по этому поводу, но... Были кое-какие причины О, Как же задолбала это говно! В любом случае, огромное спасибо за такое Просто безумно большое число зрителей на моем канале, это это очень круто. Ну давайте перейдем к видео. Недавно мне было скучно, хотя не должно было быть ведь. Ну так вот мне было скучно, я нашел такую игру под названием Чарли Чарли. Этот челлендж уже захватил весь YouTube, И я решил, что мне тоже стоит его сделать И проверить, правда ли это или нет Суть этой игры в том, что мы сможем вызвать демона Чарли И пообщаться с ним с помощью бумаги и двух карандашей Ну что ж, я думаю стоит попробовать Для начала понадобится такая вот специальная бумага Которую вы не... А4 и нужно разделить ее на четыре части. Получится 4 клеточки, и в каждой из которых нужно написать вариант ответа. Теперь кладем два карандаша крест-накрест. И, собственно, все. Теперь, согласно инструкции, нужно задать первый вопрос. Чарли, Чарли, здесь ли ты? Дубль два Чарли, Чарли, здесь ли ты? Охренеть Ну что ж, Чарли подтвердил, что он на связи Теперь можно пообщаться с ним Чарли, Чарли, ты сейчас в зале? О нет Чарли, Чарли, ты сейчас на кухне? О нет Чарли, Чарли ты сейчас в моей комнате. Что же мне теперь делать? <coughs> Пойду посру. Ну что ж, обстановка накаляется, и это уже не смешно. Попробуй еще один вопрос. Чарли, Чарли, ответь мне на такой вопрос. Ты ч, дурак, что ли? Чарли, Чарли, дай мне знак, что ты находишься здесь. Чарли не подает знак. Чарли, Чарли, могу ли я уйти? Это был Чарли. Ну что ж, я задаю последний вопрос Чарли и надеюсь со мной все будет хорошо. Чарли, Чарли, ты настоящий? <клес> ну что ж, мы выяснили, что Чарли настоящий. Ну что ж, ребята, надеюсь, теперь вам все понятно. Теперь вы поняли, что Чарли фейк, что Чарли не настоящий. <свес> <свес> <свес> <свес> Audio